Так. Так. Мой работник там хотел найти новый магазин оружия. Иначе ходить с Глакон на 13 патронов как-то не особо. Кстати, скоро же собрание. Надо созвать всех. А -а -а -а. собрание. Так. Подождем, пока кто-нибудь там придет. О, Здравствуй. привет. Привет. Начинаем заседание. Ты уже нашел магазин оружия? О, да. Я сейчас посмотрю еще, где он находится. Так, mm -hmm. все, я нашел. Все хорошо. Тогда пошли возьмем деньги и уже пойдем. А нему. я уже взял деньги, но не знаю, будет ли это достаточно. Сколько у тебя? Семь стаков. Семь стаков? Нет, не хватит, скорее всего. Бери весь этот да ящик. Да вы посмотрите. Девять ящиков просто пустые. Серьезно? Надо после этого обязательно сходить Смотри, и играть. еще есть Еще эти. И эти. Здесь какое-то говно лежит. Из наших старых обоим. Гос... Насколько мы обедили? Сколько у нас денег не хватает. Господи. Ладно, забирай все, да и выдвигаемся. Блин, такое чувство... Блин, правда, денег очень мало. Да, очень. Ну ладно, в добрый путь. Блин, наконец-то мы сюда стойте, стой... приехали. Да давайте давайте будем идти с Глоком 19 Как-никак, возможно, там сидит гангстер, который, может быть, нас убьет или что-то такого. Ну давай. Давайте тихонечко передвигаться. Открывай. Давайте. Стоять! Что? Руки вверх! А, не надо, не надо! Что здесь делают трупы? Это магазин оружия. Здесь много трупов. А. Ну, ладно. Давай... Тогда закупим чего-нибудь. Я купился калаш. Ну и... Калаш. Блин, простите, но где вы закупаете калаши и оружие там? У этого человека. <си> вот он. Так. Нет, я именно ему продавцу оружия. А. -а, -а. Я их закупаю в одном секретном месте. А, секретные места, понимаю. Да-да-да, <слещ Seit> <слещ Lions> oh, у нас есть калаш, <слещ> у нас <-то> калаш есть. Но у него тоже есть калаш. У него таких калашей миллион. Да-да, поэтому говорит-то надо, говорит-то надо. Отстань отстанет там, кстати, Отстань от него. Поскольку. Отстань. От него. Или очков у тебя больше не станет. Отстань ну, от него. Ой, ой, ай. Как ты посмел? Закупаем все и уходим отсюда. Можете мне еще немного сюда. скинуть денег? А Ой, то... зараза, он забрал маску. <звы> <звы> он забрал маску. <звы> Говорил, денег мало. Самое главное, купи себе э, маску Раз. и газ детектор. У меня не хватает на маску детектор. быстро говори где-то подешевки покупать хватит такие вещи ему говорить это вообще-то конечно мы первый раз оружие мы оружие покупаем может оно вообще не стреляет ну, ладно. Может... может мы его убьем и просто все заберем нет не надо пока что ну, но еще нам понадобится живым что не надо ага, ага, ага. У меня на прицеле. А, Сейчас, давайте его потом убьем А да, отдайте, отдайте, ага, пожалуйста. Да-да-да. Держим. Спасибо. Посмотри, какое. О, да, так, все. Можем уже выдвигаться обратно. Ага. И после пойти. Так. Заткни уши, блять, либо прострелил нахуй. На Вс. Всё -всё -всё. Дам -дам -дам. Почему вы его пугаете каким-то глоком? Ну, лучше сразу полошел. <свят> Нет, да. лучше да. уж газом. А газом хер напугаешь. Надо гранат 10 газом, чтобы убить. <свят> О, а может быть вот эту, может быть вот эту, может быть вот эту в него кинуть? <свят> Не надо, ладно. Ну, Давай уже пойдем. Хорошего дня. Да, хорошего дня. Пошли обратно. Так с глоком, с глоком, с глоком. Ладно, <свят> поехали обратно.